Здравствуйте! Сегодня 29 октября, прошел месяц с предыдущего видео и я опять хочу рассказать о черенках орхидеи, об их развитии. Вот у нас первый череночек. Какие у нас изменения за этот месяц? Вырос еще на пол сантиметра этот листик. Внутри третьего листика пока нет. Вот второй череночек. Вот У него как были две маленькие точечки по бокам, так и осталось. Ну, наверное, чуть-чуть вот этот листик средний увеличился. Чуть-чуть. Да, и начала расти почка. Вот видно ее. Она растет. На этом черенке тоже изменения произошли, но не то, что нам, чтобы мне хотелось. Мне кажется, что это не детка растет, а цветонос. Вот у этой почки никаких изменений не произошло. Вот еще один очередной цветонос. Тоже. Вот, а виновники этого, что не, у нас не детки растут, от а цветоносе смотрите в другом видео. Называется «Как получить детку». Вот. И здесь тоже. Вот эта почка явно увеличилась. Ну, посмотрим, что это будет. Она Похоже на цветонос. Пока. И еще. Очередная почечка. Очередной череночек. Вот здесь. Видите, зелененькая точка. Она увеличивается уже так. Немножко больше, чем пшено. По размеру. Но это не корешок растет. Мне кажется, все тот же цветонос. На вот такой орхидеи. Посмотрим в следующий раз. Этот черенок, у которого не было почки, было просто помазано с этой пастой, так он и остался без движений. Но за этот месяц, к сожалению, на одного нашего героя стало меньше. У меня был черенок, который в нижней части, вот наподобие как этот, выпустил деточку, очень низко была деточка, попадала вода чуть-чуть, было прохладно, меня не было дома, чтобы принять меры, и череночек согнился, детка пропала, пришлось его удалить. Вот такие изменения у нас произошли за октябрь месяц. До свидания. Кому было полезно видео, подписывайтесь на мой канал.